Всем доброго времени суток! В эфире «Инсталайв» для абитуриентов, поступающих в Институт управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. В ходе сегодняшнего прямого эфира вы узнаете о приемной кампании 2021 года и сможете задать вопросы о поступлении, особенностях образовательных программ и учебном процессе. На ваши вопросы, уважаемые абитуриенты, с удовольствием ответят Наиля Багаудинова, директор Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. Оксана Полякова, заместитель директора Института по международной деятельности. И Руслан Улингов, ответственный по вопросам приема Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Уважаемые абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета. Но а прежде, чем мы перейдем к блоку вопросов, я предлагаю вам не лагумерно выступить с таким небольшим вступительным словом и рассказать, чем же образование в ИУФ отличается от других институтов? В чем вот его такая особенность? Добрый день, добрый день, дорогие. Дорогие абитуриенты, добрый день, родители. Тысячный раз задается один и тот же вопрос, и тысячный раз ты думаешь, как же ответить на него правильно, красиво и корректно. Почему надо поступить в Институт управления экономикой и финансов? Прежде всего, потому что те компетенции, которые вы получаете здесь, пригодятся вам на протяжении всей жизни, и вам даже не придется получать какого-то второго, третьего диплома, потому что уметь считать, знать цифры – иметь такую компетенцию, как управление цифрами, управление людьми пригодится вам во всех сферах деятельности, которые вы выберете впоследствии после окончания института, после окончания университета. Пример, примеров того, что это пригодится вам в жизни, очень много. И я хотела бы начать с самой известной личности в правительстве Российской Федерации, выпускника нашего института, вице-премьера Марата Хуснулина. Все думали, все же думают, как закончить экономический факультет и что дальше? А вот так вот можно даже управлять и работать в правительстве. Как правило, многие наши выпускники э, за, э, являются ведущими специалистами и руководителями предприятий. Мне хочется дальше после Марата Хуснулина спуститься на более такой республиканский уровень и назвать наших успешных выпускников. Это руководителя налоговой службы Республики Татарстан Марата Софиулина. Это руководитель пенсионного фонда, господин Зарипов. Это как бы, многие наши министерства и ведомства. Это и Груничев, это и Шафигулин, который возглавляет ФАС Республики Татарстан. Ну, практически большая часть правительства Республики Татарстан сформирована из наших выпускников. Но это то, что касается управленческого аппарата Республики. Очень многие работают в различных регионах нашей страны. Вот здесь мы вспоминаем Зябарову, как зовут, вспомнить. В общем-то, министр финансов правительства Москвы в команде Собянина. И практически в каждой, в каждой команде на территории Российской Федерации работают выпускник нашего института. Но наши выпускники прекрасные предприниматели, они возглавляют ряд фирм, они являются управленцами они работают а, в очень крупных компаниях, как и в Республике Татарстан, так и в России, так и в зарубежных компаниях. Многие наши выпускники трудятся в аудиторской четверке. Это Price, Coopers, это Enstey Young, а, KPMG и, и Deloitte. И затем все аудиторские фирмы, Республики Поволжья возглавляются нашими выпускниками. Это как бы один срез. То, что касается предпринимательства, то, что касается банковской сферы, там трудятся наши выпускники. То есть мы как бы везде в той сфере, где деньги, где власть и где формируется политика. Поэтому я думаю, что поступать нужно именно в Институт управления экономики и финансов, чтобы управлять этой прекрасной страной, этой прекрасной республикой. И тут я понял, что где-то в свое время свернул не туда, поступая в институт. Наверное. Говорят, что экономистов стало слишком много. Перспективно ли вот в 2021 году получать экономическое или управленческое образование? Понимаю, что вопрос, в принципе, во многом повторяет ваш предыдущий ответ, но все-таки про перспективность. Да, все говорят об атласе профессии, о многих вещах. Но не надо забывать об одном. Профессии не умирают полностью. Профессии трансформируются. И если мы а, забываем профессию бухгалтер, хотя без них никуда, мы говорим о профессии, как правильно на английском? Accounting. Accounting. Accounting. То есть а, очень многие вещи. А, мы, за, мы не говорим, может быть, о том классическом бухучете, о котором говорили всегда, но мы говорим сейчас о вопросах, связанных с финансовой аналитикой, которая очень популярна, очень востребована. И практически банки, фирмы, крупной корпорации не обходится без финансовых аналитиков. Что еще вроде как бы умирает? Практически все, что касается вот экономической сферы, оно не умирает в общем смысле. Меняется название, меняется, ну, переименовывается как-то то или иное направление. Нет сейчас экономики труда, скажем так, ее очень мало, но есть HR, есть управление человеческими ресурсами. И поэтому как бы... Если вы даже получите специальность э, и выпуститесь э, в 2025 э, году, даже в 1945 году вы будете работать по, ту, по, по той направленности, которую вы приобрели. По крайней мере, вы не уйдете из финансово-бухгалтерского гуляторской сферы, вы не уйдете сферы управления, вы будете находиться там. Может быть, просто вы начнете с управления малым предприятием, а станете управлять холдингом. И, может быть, уйдете из строительного холдинга в нефтяной. Это может поменяться. А все остальное как-то останется на месте. Угу. А вот немножко про образование, в принципе, поговорили. А что интересного, кроме самого обучения, может предложить институт? Какие кружки, секции есть, какие направления развиты вот в плане творчества, спорта? Ну, во-первых, я хочу сказать, что Институт управления экономикой и финансов имеет одну отличительную особенность. Это семья. Это такая хорошая семья, и мы каждого абитуриента... Берем, э, одних выпускаем детей, других берем к себе. То есть как бы вы приходите, во-первых, в семью, где вам помогут, где вас направят. Если вы, конечно, обратитесь за помощью и будете как-то э, об этом э, сигнализировать, конечно же, встанут как бы на вашу сторону. Но, э, помимо всего, институт предлагает очень много форм обучения. Ну, помимо, э, ну, что значит форма обучения? Я надеюсь, что закончится полностью дистант, что мы победим, и мы уже побеждаем коронавирус, и мы будем работать уже глаза в глаза с нашими студентами. У студентов масса возможностей выразить себя. Во-первых, это прекрасный студенческий клуб, клуб, студенческой самодеятельности. Это большое количество научных кружков, где и финансовый клуб, и финансовые дебаты, экономические дебаты. То есть... Практически при каждой кафедре есть такое небольшое научное общество, которое э, видит и направляет ребят, которые любят науку. Ну а потом спорт. Спорт всегда был в вузах, он всегда присутствует. Мы как бы, Если бы вы делали столов в моем кабинете, вы бы увидели количество кубков, которые завоевывают наши... Ребята, то есть все сферы деятельности, которые вот как бы были в ВУЗе, существуют в ВУЗе, они все представлены. А учиться, учиться мы можем по-разному. Мы, если мы всех победим, мы будем учиться традиционно. Если будут какие-то моменты с продлением, ну, каких-то масочных режимов или еще что-то, пока сейчас вуз учится офлайн, будут элементы дистанционного образования. Я думаю, что даже если человек заболел, теперь он не может сказать о том, что он не пришел на занятие с собственной температурой. У него есть возможность подключиться к любому занятию и проконсультироваться с преподавателем. Вот как раз косвенно затронули эту тему, и, наверное, вопрос будет логично адресовать Руслану Анатольевичу. Как будет проходить процесс поступления в этом году? Как подавать документы? Ну, я уверен, что прием будет в этом году, в отличие от прошлого, вживую. То есть, от а при клиентов приемной приемную комиссию. Само собой сохраняется возможность подавать документы онлайн, особенно в вот, 3 из дальних регионов. Это было и раньше, это было в прошлом году, это будет в этом году. То есть полный пакет документов можно подать из дома. Те, кто хочет приехать в на комиссию лично, они такую возможность в этом году будут иметь. Ну, опять же, приехать в город, посмотреть. И а, есть у нас еще такой вопрос. Какие экзамены ЕГЭ нужно сдавать, чтобы поступить в ваш институт? Вот. Набор ЕГЭ в целом остался прежним сразу с прошлыми годами. То есть русский язык, математика и обществознание – это вот три предмета, которые закрывают процентов 80 приема нашего института. Но вот изменения. Например, в этом году, чтобы поступить на наши специальности, вы можете, кроме общества подать и иностранный язык. Те, кто поступает, например, на природопостройство и водопользование, кроме химии, они могут биологию подать. То есть список ЕГЭ, который мы принимаем, в этом году расширяется. На педобразовании, например, список он абсолютный. То есть имеет три ЕГЭ, русский язык и обществознание – это обязательно, и любое третье ЕГЭ, химию, физику, литературу, информатику, вы можете поступить на педобразование и экологии. То есть по правилам приема в этом году все вузы списки ЕГЭ расширить, расширить. Ну и мы тоже так вот. Что такое проходной балл, вопрос, который волнует многих абитуриентов? И, собственно говоря, какие проходные баллы у нас были по результатам того года? Понятно, что по результатам этого пока еще рано об этом говорить. Ну, я уверен, что надо ориентироваться на 270 баллов. Вот, чтобы вот, представить на бюджет, а на 270 баллов надо ориентироваться, это вот цель. А проходной балл, вот такая вещь, это балл абитуриента, который поступил на бюджет Последней строчкой, последний. Вот его балл и будет проходным. И проходной балл он не может быть заранее известен. В этом году мы его узнаем 18.00 5 августа. Вот ни раньше, не ни больше. позже. 18.005 августа мы узнаем. Проходной балл. А какие есть льготы и кому они доступны? Есть ли, может быть, какие-то льготы многодетным семьям или еще кому-то? Список льготников он стандартный. В рамках приема отдельных квот из общего количества бюджетных мест. Это э, дети-сироты, дети, которые остались без обеспечения родителей, э, это участники боевых действий. Многодетные к этой э, это к не относятся. Инвалиды первой, второй, третьей группы также относятся к особой квоте, которые поступают по отдельным цифрам поговорили в принципе про льготников немножко поговорили про бюджет а теперь давайте перейдем к контрактникам сколько стоит обучение ну сколько будет стоить обучение вот так будет более правильно, мы вопрос. не знаем сколько будет стоить обучение вопрос о замораживании на уровне 19 года пока не поднимается в двадцатом году из-за пандемии цены были заморожены на уровне 19 года на сегодняшний день стоит вопрос о росте цен на ряд программ, но мы пока не можем ответить на этот вопрос конкретно. Надо следить за сайтом института, университета, все цены будут выставлены, когда будет подписан приказ. Угу. А, наверное, перейдем к блоку вопросов, которые можно адресовать Оксане Викторовне. И первый вопрос – это какие у вас есть международные и англоязычные программы? Давайте я начну с программы, которая является нашей особенностью. Это программа бакалавриата, называется она «Экономика и международный бизнес», и она у нас реализуется по направлению менеджмент. Это программа, которая полностью, обучение на которой строится полностью на английском языке, начиная с первого курса, и исключительно ее особенностью является то, что студенты, начиная со второго курса, имеет право, зачислиться в Лондонскую школу экономики и политических наук и по результатам закончить университет с двумя дипломами, с дипломом Казанского федерального университета и с дипломом университета Лондона. Поскольку я уже озвучила, что программа реализуется на английском языке, то естественно особенностью является знание английского языка на уровне B1, обычно мы говорим по европейской системе, это intermediate и intermediate plus. И, конечно же, поскольку в этом году список ЕГЭ расширен, то те студенты, которые будут показывать иностранный язык в качестве ЕГЭ, не то чтобы будут иметь, конечно, преференцию, но тем не менее это хорошо, если вы сдаете иностранный язык как средство к поступлению в университет. Те ребята, которые не сдавали иностранный язык, переживать не надо. В любом случае все проходят собеседование. И бывают обычно рекомендованы к поступлению или не рекомендованных к поступлению, потому что я вот хочу обратить внимание, что особенность.. Обучение английского языка как предмета и обучение на английском языке – это две большие разницы. Поэтому обычно мы всегда собеседуем всех абитуриентов и выдаем свою рекомендацию, потому что понимаем, насколько тяжело может быть именно первые пару месяцев обучения в университете. Если мы говорим про программу магистратуры, то это, естественно, программа общий менеджмент, которая реализуется у нас достаточно давно. Это тоже программа двойных дипломов она полностью на английском языке тоже у нас реализуется, и у нас два партнера в данном случае, это Лабирантский технологический университет, Гиснанский университет, то есть это Германия и Финляндия. Очень рекомендую эту программу для тех, кто хочет расширить свои горизонты, и у нас на этой программе обучается большое количество иностранных студентов и диверсификация стран, поступающих обширно, потому что программа действительно интересная, позволяет... Аккумулировать опыт нескольких стран и выйти специалистом широкого профиля. Если мы говорим про в целом программы международные, которые существуют в университете, это достаточно большой спектр международных обменных программ, в частности, активно участвуем в программах по Erasmus+, по студенческим обменам, по академическим обменам. В данном случае все можно посмотреть на сайте университета. Наши стандартные партнеры – это Германия, Чехия, Китай – Финляндия, ну, большая часть Европейского союза, конечно же, и вот из азиатских стран до Китая очень обширные связи с Китайской Народной Республикой в настоящий момент. Mm -hmm. Я бы хотел, если можно, да, добавить немного. Дело в том, что мы говорили про проходные баллы на экономию международного бизнеса, проходной бал на контракт, он выше, чем проходной бал на остальные программы. Тут важно тоже нужно иметь в виду. Если средний среднем, например, 150 баллов, то на международный бизнес 180. Да, 50. 180, наверное, да. да Если мы не поднимем до да. 200, да. все мы, может мы, быть. Мы набираем в одну группу в принципе, да, и поэтому мы делаем достаточно высокий проходной балл. То есть по совокупности трех вступительных испытаний мы должны набрать не менее 80, -80 баллов. Угу. Есть у нас вопрос о том, как поступают иностранные абитуриенты из стран ближнего зарубежья. Вот как для них происходит этот процесс? Процесс он не отличается целым, то есть также абитуриент может приехать в Россию подать заявление, подать документы, если он приехать не может, он также подает онлайн, онлайн сдает экзамены, то есть процедура поступления, она для россияне иностранца она не отличается в таком же формате, или вживую, или онлайн подача заявлений и документов, то есть документы сканируются, Загружается в систему абитуриент нашего университета. Мы принимаем заявление, принимаем ваши документы, вы в конкурсе участвуете. Экзамены даете также или офлайн, если вы в России, или же онлайн, под контролем протеринга. То есть, э экзамен будет проходить, если в онлайн-режиме, то это не так, чтобы это все было легко. Нет, под контролем веб-камеры, которые в онлайн-режиме будут за вами следить, чтобы вы не списывали. Есть, все серьезно, все по-честному но ну, шансы равны, что для россиян, что для иностранцев. И вот тогда уточняешь такой вопрос, могут ли граждане этих стран зарубежья, имеется в виду, поступить на бюджет, и что для этого надо? Граждане Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана могут поступать без каких-либо дополнительных условий по договору 5. Граждане других стран могут поступать на бюджет по программе соотечественников, то есть на сайте департамента образования, ну, если кому-то интересно, вы можете написать, позвонить нам, мы более подробно ответим. То есть в двух словах подается пакет документов на признание абитуриента соотечественником. Если абитуриент таким признается, он получает возможность поступать на бюджет, но ежегодно э, есть ребята, которые поступают на бюджет по программе соотечественники. ну и Гослиния. Да, Гослиния, да, просто сотрудничество. А вопрос такой, возможно ли вообще поступить как-то без экзаменов? Может быть, каким-то призером Олимпиад? Ну, естественно, то есть это призеры победители Олимпиад из перешнего минута по профилю. Победители поступают без экзаменов, они при равен спулится на вашем максимальном количестве баллов. Но они должны подтвердить игры. они должны быть по профилю не меньше чем 75. А призеры. Все российских олимпиад по профилю они поступают без э, ЕГЭ и подтверждать минимальный балл ЕГЭ не нужно для да. А как поступить в ваш институт после техникума? То есть если нет ЕГЭ? Да, да, да, само собой, человек не сдает ЕГЭ. Абитуриент после колледжа техникума училища может давать ЕГЭ, это его право, если ЕГЭ. Абитуриент сдавал, он сдает экзамены внутренние, университетские. Можно чередовать, допустим, русский язык э, имеется балл ЕГЭ, а русский язык, математика, сдает у нас. Или полностью сдает экзамены у нас. Тут все на выбор абитуриента, то есть это полное его право. И если абитуриент, допустим, э, сдал ЕГЭ и хочет попробовать э, сдать экзамен у нас, это тоже можно, и он выбирает максимальный балл. Вот как раз-таки вопрос, как проходят вступительные испытания. Более подробно можно? Вступительные испытания внутренние любого вуза они проходят в формате ЕГЭ. Единственное, нет металлоискателей на входе в аудиторию, но остальное все так же. То есть экзамены очень похожие на ЕГЭ. Если вы будете готовиться на поступление в любой вуз, вы должны готовиться к сдаче ЕГЭ. Например, на сайте ФИПИ. Есть такой сайт, где выкладываются демо-версии прошлых лет, типовые вопросы выкладываются. Вот, то есть вы должны готовиться к сдаче ЕГЭ, чтобы сдавать экзамен внутренний. Вернемся к вопросу о бюджете. Какой конкурсный бюджет и как вообще распределяются бюджетные места? Еще раз. Какой конкурсный бюджет? Нет. А в смысле как, как распределяются, распределяются бюджетные, бюджетные места? Бюджетные места? Бюджетные места даются на специальность, шифр специальности 38 000. Они распределяются между специальностью, направлением экономика, менеджмент, госмуниципальное управление, управление человеческими ресурсами, туризм, сервис, там в зависимости от названия торговли там и торговое дело. И они выставлены на сайте. Количество бюджетных мест в этом году у нас не помните, Руслан Талович? Три с мест, менеджмент три с мест по муниципальном управлении четыре управления персоналом пять мест, торговое дело пять мест. Сервис двенадцать мест. То есть очень мало бюджетных мест. У нас, к сожалению, увеличение о бюджетных мест, о котором говорит руководство Министерства образования и науки Российской Федерации, не коснулось гуманитарного блока специальностей. Ни экономистов, ни филологов, ни юристов. Оно коснулось... То есть нам в прошлом году прибавили где-то 11, 11 где-то 8 мест, а в основном увеличение бюджетных мест произошло но Технические специальности, специальности, естественно, научного блока. Там очень большое количество бюджетных мест. И про конкурс, посмотрите, если раньше можно было подать на 3 направления, то теперь в этом году актуально может подать в 5 вузов, и некоторые вузы будут принимать на 10 направлений, мы будем принимать на 5 направлений. То есть говорить о конкурсе немного некорректно, но если усреднить на экономику конкурс примерно 25 человек на одно место бюджетное. У вас 25, вот так надо ориентироваться, если вот раньше было правильно говорить о конкурсе, а теперь мы делим на 3 или в этом году на 5. Постально ну, на 20 человек надо ориентироваться. Конкурс такой очень даже высокий. А, есть наш еще вопрос, как выбрать программу или профиль? Чем они отличаются и какие направления самые перспективные? Самые перспективные направления – это то, которое нравится лично вам. Невозможно сказать, что будет перспективно. Еще раз э, говорю, что был момент жизненный, когда на бухучет вообще не, не шли, был там самый низкий конкурс, один на один человека на место. А на планирование было до 10 человек на место. Вы знаете такое сейчас направление планирования? Сейчас самый популярный бухучет. Я считаю, что здесь э, это... Зов внутренний, зов души. Все-таки экономика – это цифры, это аналитика. Менеджмент – это общение, это управление. Госмуниципальное управление – это госслужба. HR – это работа с людьми, это кадровая служба. Где-то надо для себя внутри определить. Ни менеджмент, ни экономика никуда не уйдет. Внутри профиля я думаю, что очень многие профили не сразу, они выбираются через два года, и у вас есть право э, и возможность определиться с профилем или перейти с того, с того или иного профиля на другой. Более того, в рамках института, если вдруг э, э, студент первого курса, бывший абитуриент, почувствовал, что ему не нравится менеджмент, а, например, нравится экономика, он может перейти. <сосудный> а вот, например, на внутренний контроль, прием с первого курса идет. Есть менеджмент, да, в котором много профилей через два года будем выбирать. А вот менеджмент, предпринимательство или международный бизнес, прием сразу. сразу с первого курса уже на профиль. Вот вы прям по строчке смотрите, вот строчка это и есть прием на профиль. Если там много профилей, выбираем их через два года. А «Какая программа обучения на специальности госмуниципальное управление?» Скорее всего, речь идет о том, какие предметы будут изучать абитуриенты, ну, ставшие студентами. Вот так будет скорее более всего, правильно сказать. Скорее всего, на госмуниципальном управлении профиль и есть госмуниципальное управление. Например, в экономике есть учет, финансы, критики. Они, скорее всего, а вот спрашивают, Туслан, Анатольевич, специфику подготовки на госмуниципальном управлении. Там есть дисциплины, связанные с государственным аудитом, с государственным управлением. Там есть дисциплины, связанные с внутренней политикой государства. Эти дисциплины присутствуют. То есть там есть специфический набор дисциплин, который отличает госмуниципального служащего. Да, я тоже думаю, что вопрос был в принципе да. об этом. А кому и на каких условиях предоставляется общежитие? Так вот, у нас есть вопрос. Общежитие представляется всем иногородним. Во-первых, студентам первого курса представляется место в деревне универсиады. Студентам затем все будет зависеть от того, как студент показал себя, живя в деревне универсиады. Ему могут продлить проживание в деревне универсиады. Он, ему могут предоставить место в других общежитиях, например, магистранты, кто к нам поступает, не всегда в деревне Универсиады. Это общежитие номер, сейчас не помню, 6, по-моему, на Бутлерова 6, которые рядом с нашим корпусом. Часть наших студентов живут на Пушкино. Так что, как бы, стараемся обеспечить студентов общежитием полностью, но не всегда это удается. Есть у нас еще вопрос, чем отличается целевое обучение от обычного? Есть ли, может быть, какие-то бонусы или поощрения? Оно есть на всех направлениях? Вот я, вот я отвечу на этот вопрос. То, что касается целевого обучения, как правило, это тот э, формат обучения, когда у вас гарантированно место после работы э, по, э, и после окончания института. И вы, есть, был такой момент, когда у нас абитуриенты представляли договора с теми или иными организациями, что они их примут. Не всегда целевое обучение, ну как бы выполнялись эти обязательства перед теми предприятиями, которые как бы готовили и рекомендовали целевиков. У целевиков был отдельный конкурс а, по, на бюджет, а, отдельные у них проходные баллы. Но сейчас Министерство образования и науки очень сильно ужесточила контроль за целевым обучением. И, и каждый человек, кто не, не приехал на место, откуда был, был направлен, в общем-то, там происходят определенные санкции. Вот. Не будем говорить какие, но это как бы не совсем приятно. Сейчас необходимо два или три года отработать на том предприятии, которое вас рекомендовало сразу же после окончания института направление дает очень да то есть обязательства для государства поэтому сейчас направление получить это ну, довольно таки сложно ну, и отработать да. есть не целевые того, места у медиков и я думаю что большое количество целевых мест в связи с дефицитом специалистов есть у педообразования. Особенно вот этот географов касается и других направлений по педообразованию. Вот там есть как бы получение возможности целевого места. Но все остальные направления очень напряженно. И вообще аналитики, вот, а то мы только в мае узнаем. Да, и будут ли. У нас был период, три года у нас не было вообще целевиков. У нас был такой период. И что будет в этом году, мы еще пока как бы... Не располагаем данными. Есть у нас еще вопрос, который касается офлайн дня открытых дверей. Будет ли он? Если да, то когда, если нет, то как можно увидеть, как можно познакомиться с институтом поближе. Мы всегда, принципе, открыты. Вы можете прийти в любой день. Мы вас встретим, расскажем. Если вы желаете прийти группой, классом, то вот есть наш телефон, необходимо. Регистрация предварительная, но ну, нам сообщили, что мы хотим прийти к вам, 25 человек. Пожалуйста, мы вас встретим, покажем институт, расскажем о приеме, то есть мы всегда открыты, всегда большим условием. Я немножечко так отвечу на этот вопрос. В связи с тем, что ряд ограничений с пандемией в Республике Татарстан не сняты, Больших, масштабных мероприятий, ну, большие масштабные мероприятия нам проводить несколько сложно. Если в марте будут сняты, как правило, день открытых дверей проводится в конце марта. Если к этому времени, мы вдруг такой произойдет, как в Чечне и Удмуртии, мы снимем маски или что-то там, как бы мы откроемся, может быть, мы и запланируем, и везде вывесим, и проведем день открытых дверей офлайн. Но у нас появилась такая идея делать экскурсии в офлайне именно записывать людей, и два раза в неделю просто показывать желающим институт. Это все есть, вот, Руслан Анатольевич сказал, где это можно сделать. Может быть, мы подготовим онлайн-экскурсии по институту. В любом случае у нас постоянно присутствует группа людей, которые отвечают на все вопросы, которые возникают. Естественно, весь спектр вопросов мы сегодня тоже не охватим, и мы постоянно работаем в режиме вопрос ответ вот как раз про работу в режиме вопрос-ответ. Позвольте сказать, что 18 марта в официальном аккаунте «UEF Official» будет проходить отдельный прямой эфир, посвященный именно магистратуре. А сегодня мы затронем лишь один ее аспект. Это программа «Я магистрант КФУ». Правда ли, что можно поступить без экзамена, приняв участие в этой Олимпиаде? Да, но надо набрать максимальное количество баллов. Как, то есть надо выиграть, надо стать победителем. И... А? Или, призером. Или призером. Призер, да. А если просто участие, это вам добавит определенные баллы в портфолио. И, ну, как бы, смысл есть. Если вы набрали 75 баллов и больше, вы призер. И эти баллы можете использовать как баллы изобинационные. А 91 балл и выше победитель, и прием без экзамена, то есть приравнивается к 100 баллов. Да. Это очень-очень серьезный бонус, и... Все, кто будет в магистратуру поступать, очень рекомендуют данный шанс использовать. Давайте еще немножко поговорим о том, как вот как поступить, в принципе, поговорили, о том, как перевестись. Есть ли какие-то особенности перевода с другого вуза? Нет, переводов... Ну, знаете, все в рамках закона и все в рамках э, правил приема, обучения и перевода из вуза в вуз. Дело в том, что прежде чем... Э, подать заявление человек приезжает к нам и говорит на какую специальность он должен хочет перевестись бывает так что студент учится скажем так на экономике скажем так в Екатеринбурге неважно в каком вузе приезжает к нам мы для чего он должен приехать заранее мы ему Высчитываем разницу в учебных планах. Она существует везде. И человек решает, будет он ее сдавать или не будет. Разница в учебных планах может идти от трех до трех предметов. То есть как бы, каждый вуз у нас сейчас творит свои учебные планы. Как, ну, как, как бы есть определенный формат необходимых дисциплин, а есть же и доп. дисциплины. Поэтому все, все может произойти. Поэтому надо подумать, насколько ему необходимо. Но если человек готов сдать разницу учебных планов, он это сдает, ему дается право, его зачисляем. Право сдачи, разницы, как правило, у нас до 15 ноября. И потом он как бы мы берем человека. То есть есть определенная процедура, к которой можно обратиться, тоже написать там. Все ссылки есть, мы расскажем. А вот что касается перевода с контракта на бюджет, есть ли такая возможность, если вдруг освобождается бюджетное место? Ну, я хочу сказать, что это очень редкая возможность. Очень редкая возможность. Не надо рассчитывать, что если вы поступили на контракт, потом вы переведетесь. Этим занимается специальная комиссия при первом проректоре Казанского федерального университета. Не мы это решаем. Если есть бюджетное место такое, вдруг такое есть, у вас конкурс будет выше, чем на, при поступлении на бюджет. Если конкурс на бюджет 20-25, то там человек 60 заявлений точно. То есть, вот, как бы, мы сталкиваемся с этим каждый год, и опять приоритет идет, если вдруг студент потерял родителей, там еще какие-то определенные факторы, то, естественно, он, несмотря на то, что даже если он учится чуть хуже, у него больше приоритета. То есть тут такая возможность есть, но она, я бы сказала, призрачная. Но возможность есть, переводится, но это очень мало. Как правило, бюджетники учатся неплохо. Я предлагаю на этой приятной ноте как раз-таки закончить. И возможность есть оставить постулатом нашей сегодняшней встречи. А я напоминаю, что у нас был Инсталайф с Институтом управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Следите за их инстаграм и следите за нашим инстаграмом Универ Твчди, и следите за Инстаграмом Казан Федерал Юниверсите. Впереди еще много всего самого-самого интересного. Пока-пока.